Тележка с капельницей двигается неравномерно, так как ее пути, проходимые за равные промежутки времени, не равны. О какой скорости идет речь в данном случае? Это средняя скорость. Для вычисления средней скорости необходимо весь путь, пройденный телом, разделить на все время движения. Тележка двигалась со средней скоростью 2 см в секунду.